Привет, всем меня зовут Марина, это блог физики вождения. Я сегодня буду вам рассказывать о том, как прошел 2019 год для нас. Мы действительно там куда-то запропали. Это нормальная ситуация, тысячи извинений. Просто сами понимаете, на самом деле мы не вынимая, работали все эти месяцы. Тяжело приходилось, но мы все-таки поснимали немножечко на Роял Авто -шоу, И я сегодня хочу вам рассказать поподробнее, как там все было. В общем, обо всем по порядку поехали. Роял Авто -шоу это большая выставка в Санкт-Петербурге. Там много очень-очень жирных автомобилей, все такие жирные, крутые, навороченные, нализанные, приезжают. Они готовятся весь год к этой всей богадельне, потом приезжают, участвуют, стоят три дня в красивом экспофоруме. Очень все модно, капец, и мы, соответственно, тоже там. Плюс мы стоим в двух зонах, в одной зоне стоит мой выставочный в черном свете, в этом году Mercedes 190 1989 года выпуска 2.5 на касворде. И на гит -треке. А вторая машина у нас на первом джее BMW E36, она каталась в дрифте с пилотом Алексеем Белолипским. Я не знаю, каким богам молятся ребята из Evil Empire, но на самом деле каждый год, когда происходит роял автошоу, стоит такое пекло, просто это не передать словами, это очень жарко, а мы находимся на раскаленном асфальте, три дня самого-самого утра и до самого вечера. Мы приехали на роял авто-шоу с точной целью откатать как можно больше дрифт-такси. Мы прямо встали около того места, где кучкуется очередь на дрифт-такси. И вот он сидит такой в берушах, в шлеме, со вторым шлемом. Все круто, все замечательно. Куча народу хочет кататься. И вдруг мы видим, как вплывает туда Тоха Грушин на сотом чайзере Четырехместном. Короче, история такая, что... А когда я на сезон 2019 решил, что с дрифтом, наверное, уже надо завязывать, потому что весь семейный бюджет за 2018 год был высосан полностью, решил, что, ну так, покатаюсь день в Питере, может, пару раз, и бог с ним на своей кресте раздолбанный. Мне звонит Цунами и говорят, есть предложение в Дарксайд, они типа готовы накинуть немного денег, но нужно, чтобы типа тачка была офигенно выглядела, в нормальном виде, не раздолбанная, и по технической части, чтобы она отъездила, естественно. Я, схватившись за голову, вписался в этот блудень, и мне попадается пост о том, что вот там мой товарищ Олег Редкин восстановил чайзер после прошлого сезона, только его открасил. В этот момент у меня в голове просто все сложилось, пазл. Тут же звоню другому чуваку, предлагаю ему свою кресту за очень вменяемые деньги. Денег на момент, когда я забирал чайзер э, у Олега, у меня не было. Отдал мне машину за минимальные какие-то деньги, которые я смог наскрести. И в итоге весь сезон я откатал без каких-либо проблем на очень красивой машине, с большим желающим на ней покататься. Ну и, соответственно, отбивал свои расходы по максимуму, насколько это возможно, выездные, и семейный бюджет уже не так страдал. В этот раз площадка была вот такой. Вот такая вот была схема. Парни, конечно, катались не по одному, они тусовались и парами, и тройками, и четверками. Ну, в общем, как бог на душу положит, они там гоняли. Весело, задорно. Леха, по обыкновению, когда он э, приезжает на мероприятие, первым делом он заранее ломает автомобиль для того, чтобы ну, было чем заняться. Ну и в общем, в этот раз не исключение, мы как только приехали, сразу началась какая-то проблема. Перестал работать первый цилиндр, потому что от старости ослаб контакт разъема форсунки, а заодно решили проверить остальные И почистить. Мы починились, начали ездить, и тут приехал Дима Дагадин. Он увидел своего закадычного друга Леху, и, естественно, они забили на все дрифт-такси и начали кататься вдвоем. И это был бесконечный процесс, они ездили вдвоем очень красиво, очень замечательно. Дима приехал нам в дверь. После этого, конечно, у нас периодически на дрифт-такси открывали двери. И, конечно, первый раз эта дверь открылась, когда мы везли ребенка. А у нас в этот раз был просто царский механик Денчик. Из автотехцентра и Восгейт Эти ребята с нами сотрудничают уже давно Мы по кайфу, потому как они следят за нашей машиной Мы довольны, в принципе, нашим посещением Райл Автошоу Постольку, поскольку Алексей ездил близко, ездил хорошо Машина себя показывала классно В том году мы положили мотор на второй день Или на третий, может быть В этот раз мы его не положили Мы проездили все три дня Классно провели время Большое спасибо ребятам, которые делают это мероприятие Эдил Эмпайр Вот позади остался Роял Автошоу 2019. Мы погнали Великий Новгород на автосейшн от команды Дрифтс мацури СПБ. Спасибо большое ребятам, что они делают эти все движухи, а тем более во всяких разных маленьких городах, куда приятно приехать и потусить там заодно. Тем более в Великом Новгороде... Там вообще по кайфу. Помню, были времена. Ладно об этом в другой раз. Хотя почему нет? Ну-ка давай-ка. Поле кончились. Ты обкурился? Давайте поставим какую-нибудь новгородскую музыку. Ну, блядь. Ладно, просто. Мы катимся назад! Наследовал киевский преступник. Сволочи! Я это просто маленькая долбанная горка, вы Подожди, что, с что, с ума сошли? Подожди. Да вы чё угорайте, это в упор. Два дня тоже солнечных классных в Новгороде провели, погоняли в дрифте, э, сошли в топ-8 И как вы уже знаете, Алексей, естественно, конечно же, первым делом, как он только приехал, что сделал? Поломал машину Можно вкратце рассказать, что случилось? пропала мощность в заезде идет какой-то странный просер. предположительно по симптомам как будто маленькое давление топлива но звук еще был когда я приехал какой-то предположительно турбину но сейчас этого звука нету и при нажатии на газ давление топлива растет все-таки Посмотрим, может быть, сейчас насос подкинем, другой у нас насос есть вроде с собой. Сейчас поменяем насос, посмотрим. Внимание, правильный ответ. Из-за того, что оторвалась подушка двигателя, на перекладке сильно прыгнул мотор. Из-за этого слетел со своего крепления бачок гидроусилителя и ударил под датчику положения дроссельной заслонки. Из-за этого датчик разломался пополам. И мозг не видел положения дроссельной заслонки. А впрочем, у нас в этот раз все опять было схвачено, потому что с нами был Денчик, а также еще Женя, который у меня в телефоне записан как спаситель, потому что я его считаю спасителем, он у меня очень часто выручает из всякой вообще гигли непонятной. Так что парни, конечно, очень долго там копались, копались, копались, копались, но в итоге они все это нашли, устранили, починили, и слава богу, все было классно. В этот раз... Мы решили, что э, так много лет в дрифте, а что это такое интересно за профессия споттер. На самом деле давно мы уже задумывались о том, что нам нужен споттер, но как-то до этого не доходили руки. Все-таки мы поработали со споттером, этим споттером была я, ну, для тех, кто, может быть, не знает, я в прошлом преподаватель экстремального вождения, поэтому я, в принципе, соображаю, о чем говорю. И я часто видела Лехи на ошибке на трассе и думала, ну, не буду я лезь ему под руку и говорить, что, знаешь, что-то не очень. Вот здесь и вот здесь, а вот тут вот надо вот так. Я сама ездить вообще не умею, но я вижу со стороны, что происходит. И я могу иногда сказать, неправильно ты поступаешь, надо по-другому делать. И вот в этот раз Алексей такой говорит, ну, ладно, давай-ка мы посмотрим, что ты вообще способна делать и видеть. Всегда теперь будем ездить со спотром, но на самом деле моя кандидатура здесь очень спорна. Постольку, поскольку я очень ленивое животное, мне в будем заниматься, мне гораздо интереснее снимать этот весь процесс. Но посмотрим, что будет в следующем году. Возможно, ситуация как-то изменится. Итак, вот вам вашему вниманию, посмотрите, как ребята погоняли. Ждем следующую пару на старте. Белолипский Алексей Физика. Вождение против Мамишева и БВТ. Ребята, это будет настоящий потрясающий дрифт, потому что... Это два местника. безумные два вторых Джей Зета и как Элкин. Отвалился от своего оппонента. Нужно настигать. Настигать просто четыре корпуса. Ну а что ж ты такое, Элкин? Ты должен просто ехать в базе и уничтожать. Но Леша Белолипский, видно, нашел третью передачу или четвертую. И дал Дауджазу на... В картодроме Драйв Парк. Смотрим второй заезд. Поменялись они местами. Отвалится ли теперь э -э, от Элкина Алексей Белолипский? Неплохая постановка. Леха прям пытается заехать в базу к Но это довольно-таки непросто. Машина у Элкина быстрая, но... И ошибок тоже хватает, хотя вполне неплохое квалификационное здание в данный момент проезжает. Сколько дыму дали, блин, потрясающе просто. Алексей Белолипский проходит дальше в топ-16. Итак, у нас следующая пара, это Белолипский Алексей и Никулин Валерий, они уже на трассе у нас. И вижу, что у Леши-то были проблемы с Рулешкой, там Куна Андер Стерион. Немножко вялая манжа в исполнении преследователя. А -а -а. Валера Никулин вполне неплохо справляется с техническим заданием, очень чисто проезжает в лидера. У меня даже есть подозрение, а Валер... Валера ли там за рулем, а? Любому уфимов помогал как раз Никулину Валерию на который сейчас будет в роли преследователя. И как бы это парадоксально и звучало, преследователь по-английски Чейсера, То есть, ну чейзера, как удобно говорить. И теперь очень хороший проезд лидером показывает Алексей Белолипский, но Валера Никулин вполне неплохо справляется с темпом своего оппонента. И давит, просто давит э -э -э, Белолипского Алексея, прям доведя фактически до контакта. Просто дерби. Но это было неплохо. Но судьи, я думаю, слишком жирно не оценят данное действо. Есть решение судей. Дальше у нас проходит Белолипский Алексей, BMW E36. Все-таки Валера не должен был, видимо, так сильно агрессировать в своем парном заезде и быть более сдержанным, и держаться в базе, а не в лице. Тем временем на старте уже следующая пара пилотов. Аненков Олег и Белолипский Алексей. Готовы пилоты, дан старт. Ровный разгон. О, как хорошо уехала Альтеза Анинкова Олега. Тем временем Белолипский Алексей очень неплохо поставился След за ним, но отвалился в дуге. Вот тут, кстати, могут быть проблемы у Алексея, потому что нагнать темп этой безумными словами Тойоте Альтеза, выступающей за команду Покрышкин, очень будет тяжело. И, кстати, неплохой такой проезд, конечно, пилоты. Только в конце уже белолипский Алексей смог нагнать своего оппонента. Ну что, готов второй парный заезд. Белолипский Алексей теперь лидирует. А Аненков Олег его преследует. Очень-очень неплохой заезд проводит Аненков Олег. Сидя полностью в базе, не отпуская своего оппонента. Ни на метр. А... Давит просто, фактически в двери передней находился Анинков Олег в третьей аутсайд-зоне. И как жирно-то едут к финишу данные пилоты. Очень дымный проезд. Заслуживает оваций. Есть решение судейское. Конечно же, да, в этом заезде Анинков Олег проходит дальше, хоть и уезжает уже в зоне финиша сталкача. В этот раз в Новгороде была одна классная штука, потому что был парад пилотов в центре города. Вообще, автостейшн в этот раз разделился. Он был на двух разных площадках. На одной мы дрифтили с соревнованиями, а на другой было просто я не знаю, что выставка, наверное, автомобилей. Я даже точно не знаю. Вы представляете себе, это центр города. Мы приезжаем нарядной грядкой. А дрифтеры – это петушня, капец. Мы же все очень яркие, там тачки такие разноцветные. пацаны. Очень модно. ну просто максимально модные такие вот, просто я не знаю, как, куда, на выпускной 80-х под какими-то грибами или таблетками. Я даже не знаю, что толкает всех этих людей такими быть нарядными. Дрифт – это вообще нарядная скульптура. Так вот, в общем, вся эта нарядная грядка приехала в центр города. Там было тоже все красиво, они сделали крутой бернаут, все на что горасты, кто что могли, все делали старательно. Было весело, классно, и после этого мы опять же обратно этой вереницей поехали мимо очень усталых людей на обычных машинах, которые ехали по своим делам по Новгороду. Мы вот мимо них поехали вот так вот, и на нас смотрели с неодобрением. Зафиксировано мной это лично, я ездила и видела. Когда вы еще раз едете по городу и видите большую бригаду разноцветных автомобилей, если это не стенсеры, то, скорее всего, это наша вот бригада. Просим любить и жаловать. Для тех, кто когда-либо смотрел физики вождения реалити-шоу, да, у нас было свое реалити-шоу много лет назад, наверное, я не знаю, года 4 или 5 лет назад мы снимали 5 реалити-шоу о том, как живет наша команда. Именно в этом шоу мы из кольцевых гонок перешли в дрифт. И долгое время Леха ездил с прямыми колесами, как кольцевик. Но моего отучили. И он даже стал чемпионом Санкт-Петербурга в том году в дрифте, в дрифт Мацури СПБ. В общем, классные времена были. Помнят, наверное, что мы уже тогда сталкивались с проблемой, что в полях периодически нам необходимо как-нибудь устанавливать развал. Развал – это важно. И, конечно, никаких развальных стендов нету на гонках. Леха изобрел э, пластины специальные развальные, которые он сейчас расскажет. Как он ими пользуется? Две пластины одинаковые. Одну пластирку Ставим с этой стороны, а мы пластинку с той стороны ставим. И рублевками обычно измеряем отсюда. И отсюда смирюем разницу в том, как стоят между собой колеса И таким образом мы в поле можно просто выставить кайфовый развал Ну, с без И, в общем, нормальное это было решение, судя по всему Потому что даже другие ребята, например, Мкин, пользовался тоже ими И говорит, классная вещь вообще Вот такую вот штуку тоже мы попробовали в Великом Новгороде Или уже продолжили пробовать, я даже не знаю У меня, мне кажется, иногда амнезия если честно, не всегда у нас хватает денег на то, чтобы полноценно участвовать во множестве мероприятий, которые у нас в городе и в области проходят. Но каждый раз, когда мы ездим, а это летний сезон, уже на третьем-четвертом мероприятии я начинаю путать даты. И не знаю, как с этим бороться, пытаюсь как-то это все записывать. Ну и, в принципе, весь этот блог для того, чтобы мы когда-нибудь вспомнили, как мы там ездили, участвовали, какие мы молодцы. Для тех, кто досмотрел это все до конца, не забывайте, что этот канал наш. Мы здесь всегда, если что-нибудь когда-нибудь я сниму и смонтирую, то это обязательно здесь появится. Комментируйте, задавайте ваши вопросы и ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Нам будет очень приятно. Мы всегда, ну, так как у нас много подписчиков, мы еще пока что находимся э, в том времени, когда мы можем отвечать каждому из вас. Мы даже можем ввязаться в какую-нибудь матерную перебранку. Почему нет? Ну, вообще, мы за добро во всем мире. Друзья, всем привет, удачной вам зимы, э, с наступающим вас Новым годом, и будьте счастливы, спасибо, что вы с физикой вождения. Всех люблю, пока!